Всем привет! Всем привет! Мы сегодня выбрались погулять в парк. Там такая красная машина. Да, там джип красный. Дима поедет да. кататься сейчас на машине. А потом поедем, есть мороженое, да? Да. Побежали. Да. Сейчас мы вам покажем красный джип. Вот такой быстрый. О, Мерседес, нас. О, какая тачка классная! Дима едет на машине, на крутой, крутой машине Мерседес Бенз, да? Тимчик, ты же хотел, чтобы у тебя был Мерседес, да? Ты очень хотел, чтобы Мерседес у тебя был красный, да? Здесь клумбы, цветочки рядышком, мы едем по парку. А в парке, а в парке тишина, никого нету почти. Да? да? Так, что у тебя там? Панель приборов, да? Посмотрим, что здесь. Скорость вон 260 километров максимальная. О, какая классная. О, и музыка даже. Поехали с музыкой. Стоп, давай задний ход, ну-ка как задний ход включается? Вот, газуй! Рулись! наехали, Димас! Цветы помнём так, давай! Поехали! Давай, давай, давай! Поехали сюда, за мной. Ну как, тебе нравится, Дима? Да. Да, классная красная машина. Новый Mercedes-Benz. Наша прогулка быстро закончилась, да, потому что начался дождик. Ну, пошлите тогда в кафе кушать мороженое. Показывай, какой будешь. Какой оранжевое? Да. А еще? Я выберу желтый. Что, оранжевый и желтый у тебя будет? Два одинакового, да. что ли? Да, да, да. Вот Дима уже почти доел мороженое свое. Понравилось тебе кушать мороженое? Молодец. Нет, не досталось мороженое. Как это не досталось? Все слопал? Не. Да нет. Да? Нет. хочу еще. Ладно, много нельзя мороженого есть. Все, поехали домой. Ну все, мы приехали домой, друзья. Всем пока. Пока. пока. Дима уже конфетка-свистулька, да, Дим? Заходим.